Представим, что сегодня на календаре 8 марта, раннее утро, жена возвращается домой после ночного дежурства, а муж, как это водится, решил ей сделать приятное и выполнил кое-какие традиционно женские обязанности по дому. Жена это все с ужасом видит. Монолог жены. Петя? Петя, да, доброе утро. Я смотрю, ты убрал в квартире. Какой ужас? Нет, мне приятно, просто у нас было три комнаты. Где еще одна? Слышишь, кто это лает в коридоре? У нас в гостях твоя мама? Нет? А кто еще может лаять? Кот! Ты накормил его питигрепалом. И он съел, а его никто не спрашивал. Петя, почему он замер, как вкопанный в своей плошке с песком? Ты насыпал ему вместо песка цемент. Не знаю, как коту, но мне приятно. Петя, у меня такое ощущение, что враги сожгли родную кухню. Ты приготовил завтрак? Какой ужас? Нет, не надо кофе в постели. Я ее в прошлый раз еле отстирала. Что там из закусок? Салат картофельный. Из ботвы. Да, называется ботвинник. А запить сок из ягод? К как ты его назвал? Сок ягодичный. <реш> Петь, а что ты все время прячешь за спиной? П Подарок? <реш> Какой сегодня страшный день. <реш> ну скажи хотя бы, на какую букву? На Г. Ты только и можешь, что на Г. Пойди какая-нибудь мелочь, скажем, газонок Нет? Ну все, сдаюсь. Что помада? А почему нога? А, это наша помада. Спасибо. Да, синий цвет не к лицу. Я только не пойму, с чего это все вдруг. Сегодня женский день? Где? В бане? Международный, представляешь, забыла. А я думаю, чего это ты так разоделся с утра пораньше? Прям как в театр. Белая рубашка, трико. Я всегда любила тебя за элегантность. Одних носков у тебя только полтора. Помнишь, когда мы с тобой только познакомились, ты был в бабочке под фуфайкой. Мы познакомились в вашем сельском клубе когда ты пригласил меня на медленный акробатический рок-н-ролл. Пять раз ты подбрасывал меня под самый потолок и один раз даже поймал. А потом ты угощал меня шампанским, которое я сам гнал. Там было градусов 80. Но мы пригубили палитру и поехали кататься. У тебя уже была машина? Ну, трактор. Все девчонки просили тебя, прокати нас, Петруша, на тракторе. Но ты, к несчастью, катал только меня. Напротив меня висело зеркальце, и я видела свое лицо, перекошенное счастьем. А потом мы играли в догонялки на выживание. Я носилась по полю, а ты гонялся за мной на тракторе. С тех пор я немного заикаюсь. Потом у тебя заглох мотор. Мы валялись на синовали, После чего ты, как честный человек, сделал мне предложение. Дотолкать трактор до гаража. Мы дотолкали к утру. Мы бы раньше дотолкали, если бы ты не сидел в кабине. А потом, уже провожая, ты спросил, слышь, «А тебя как звать-то?» Я хотела сказать «Яна», но поскольку заикалась, выговорила только «я-я». Ты спросил «немка, что ли?» «Господи, как будто было все вчера». «Кстати, Петя, вчера я просила тебя купить пол-литра масла. Ты купил?» «Пол-литра купил, но масла денег не хватило». «Слушай, а эти розы, это для меня?» «Знаешь, мне, конечно, дарили раньше розы». Ну, чтобы две, а я поставлю их в разные вазочки. И пусть стоят. До следующего, восьмого, марта.